Привет! Мне часто пишут люди, новички, и спрашивают, Артем, вот скажи, я абсолютно новичок в интернет-маркетинге, я абсолютно новичок в создании воронок продаж, я не хакер, мне там уже за 50 лет, или мне наоборот там 18 лет, я еще ничего не умею. То есть смогу ли я сделать свою воронку продаж? Я отвечаю, конечно сможете. И Тебе отвечу, и ты сможешь. Но представь, даже медведей учат кататься на велосипеде. Чем ты хуже этого медведя? Тем более сделать воронку продаж намного проще, чем кажется на первый взгляд. Для тебя это сейчас такая пугающая информация, просто потому, что ты не знаешь деталей. Ну вспомни, когда тебя учили писать. Тебе же тоже было страшно, потому что ты не знал, что тебя ждет. И скажу тебе по секрету, создать воронку продаж проще, чем научиться писать. Ты писать умеешь, значит и воронку продаж сделать ты тоже сможешь. Поэтому не бойся делать воронку продаж, главное начни, и я тебе в этом помогу. Не надо быть программистом, не надо знать каких-то сложных кодов там, по программированию, да, сейчас есть много решений, которые позволяют тебе максимально быстро во всем разобраться. Но даже если ты не хочешь разбираться, я могу тебе помочь, и мои специалисты могут сделать те простые действия, которые тебе нужны, чтобы засоздать вот эту воронку продаж. Ну, об этом ты уже сможешь узнать в других моих видео, став моим клиентом. Сейчас просто пойми, что воронку продаж может сделать каждый, Потому что есть куча инструкций, и я даю эти инструкции, и воронку продаж можно сделать за один день, за 10 дней, за месяц. Все зависит от сложности воронки продаж и от целей, которые ты перед собой ставишь. Встретимся в следующих уроках. С тобой был Артем Плешков. Пока.